итак друзья добрый день рад вас видеть на моем канале какое-то время назад я записывал видео о благотворительности о моем понимании что такое благотворительность и сегодня я хочу продолжить эту тему в связи с этим я пригласил в свою студию своего друга акименко бориса и сегодня мы порассуждаем на эту тему он выскажется о своем понимании благотворительности что это такое в чем ее плюсы в чем минусы Итак, борис рад тебя видеть Привет. Слово тебе. А, привет, дорогие подписчики и зрители Антона. А, значит, я посмотрел его одно из предыдущих видео, о котором он уже сказал Не буду тратить ваше время на повторение, хотя я и так уже <laughs> сказал много. Представьте, пожалуйста, да, немного себе. Я, собственно, руководитель IT-проектов в частности по, по разработке программного обеспечения. Ну, у меня есть определенный, э, определенный опыт в благотворительности, определенное понимание, определенное свое видение и вообще отношение к этому. Я понимаю под благотворительностью следующее. Ну, Во-первых, само слово благотворительность состоит из двух слов э, ⁇ благо и творить. Соответственно, э, творить благо, то есть ну, как бы совершать какие-то действия на, во благо. Там, ну, как принято другим э, людям э, в нашем обществе. Э, и поэтому э, то есть жертвование денег, например, это не всегда благотворительность. То есть, э, ну, по моему разумению, гораздо ценнее сделать что-то физически. То есть, я не знаю, там, построить школу, чем дать денег на школу. Да? Если мы говорим о меценатстве, то меценат ⁇ это вот, в моем понимании правильный, корректный меценат. Это человек, который ну там во первых у него есть средства да то есть он занимается чем-то что приносит ему доход который можно там часть которого можно пустить на благотворительность В первую очередь было бы полезно раз уж человек занимается ну, некими делами то есть он ну, скорее всего это менеджер скорее всего у него какой-то бизнес есть либо если это уже не менеджера владелец какого-то там доходного предприятия у него есть подчиненные менеджеры или он имеет возможность нанять э, э, менеджеров э, для реализации этого проекта. То есть гораздо ценнее, если человек не просто даст деньги, а сделает. То есть он сходит. Если это школа, то есть он там пойдет там в эти инстанции, во все договориться там вот, ребята, мне нужно там т т т ты ты т т т я т т т т т это т не э, коммерческая школа вот я хочу передать ее потом там городу, там я не знаю, просто все это устройство, ну, там городу, допустим. Вот. Все, то есть он сделал, он построил образовательные учреждения, передал его, ну, соответственно, в соответствии с нормами, вот, сделал максимально удобно, там, я не знаю, если он там человек современный, он там сделает, например, там удобный подъезд для родителей, которые высаживают своих детей, там и прочее, прочее, прочее. Короче, в общем, сделать все по уму. И в итоге это будет реально крутая штука это будет реально благотворитель, это благотворительность, он ее сделает. Так. вот, если же он даст деньги, то мы знаем, как обычно тратятся деньги, там большая часть, ну или ну короче часть. Освоится не по назначению. Часть, да, часть будет сворована, говоря простым языком. Вот и все, что останется, пустится там на стройку, главное. Отчитаться по галочкам, что вот это вот сделано и все. Деньги освоены. Соответственно, в большинстве случаев благотворительность превращается в откуп. То есть люди отдают деньги и, собственно, откупаются. А от чего они откупаются? Откупаются они от своих психологических, психических проблем. То есть э, от чувства какого-то вины, э, там, э, ну, в основном ну, там, для того, чтобы сгладить чувство своей вины, вот, которое там вызывает тревогу и так далее, наверное так. А может быть, даже и у кого-то и депрессию. Вот. То есть, с одной стороны, это терапевтический такой момент, но с другой стороны, это как бы терапевтический момент, который э, не имеет долгосрочного эффекта. Потому что идет человек, видит ничего, такое, ему надо подать. Все. а почему ему надо подать почему ты должен ему подать потому что кто-то сказал что нужно подать тому у кого как бы нету денег то есть у тебя деньги есть а у него денег нет но тут есть один маленький такой момент который на самом деле не маленький а почему у этого человека нет денег обычно это ну как бы сидит там в средних лет человек с руками, с ногами. Вот просто он ну, как бы неприятно пахнет. Вот и употребляет психоактивные вещества. <coughs> вот. Допустим. Например, там возле церкви много людей собираются. Вот. Просто как бы в, там, в христианстве, допустим, в православии, да, принято, что... Просящим возле церкви обязательно нужно подать так. вот тут вот вопрос другой что если там идет многодетная мать в церковь да, э, у которой тоже знаете ли ну, денег э, может быть немного и как бы должна ли она подавать этим людям или нет вот вопрос или она все-таки эти деньги должна э, на воспитание своих детей опустить э, вот это большой вопрос это первое а второе если она подаст эти деньги а что с ними произойдет ну грубо говоря эти алкаши просто их пробухают то есть эти деньги не пойдут на пользу с одной стороны они как бы метафизически пойдут на пользу то есть если у женщины есть чувство вины она отдаст эти деньги она снимет немножко свое чувство вины а поскольку эти алкоголики они алкоголизированы и для них алкоголь это там способ ухода от реальности они смогут уйти на эти деньги от реальности но опять же это все как бы на утро пройдет ну, да. и вот эти короткий до да, эффект коротким то есть э, мое отношение э, вот резюмирую кратенько да что есть откуп а есть благотворительность то есть вот лучше что-то сделать чем я деньги чем дать деньги да хорошо борис а что ты думаешь о таком моменте когда люди зарабатывают деньги нечестным путем взятничеством бандитизмом и потом как бы жертвуют эти деньги на благие дела в частности на строительство церквей ну здесь то же самое люди занимают ну, как бы они начинают свою деятельность криминальную с определенной целью да то есть они видят э, ну, ресурс в себе да, например там они там, сильные э, и так далее имеют возможность разбить человеку лицо <coughs> э, без последствий для себя и э, ну там допустим человек в молодом возрасте этим начинает заниматься а потом уже проходит какое-то время он получает достаточное количество средств то есть у него потребности закрывается но то ради чего он начал этим, этим заниматься оно остается ну, нерешенным эта проблема а эта проблема но ну, это проблема воспитания это проблема там ну, воспитания, то есть воспитание в плане вот от слова питать mm -hmm. да то есть вот то, в каких условиях рос человек, какие отношения были, как к нему относились ага. родители, как к нему относились, в какой, ну, в общем, вот окружающая среда имеет очень большую роль для воспитания ребенка. Вот. И... Э, то есть, что привело к тому, что он стал таким э, способом деньги зарабатывать. И... Э, то есть, вот эти проблемы человек как бы своим кучей бабла вот этой закрывает. Вот. А по сути, он получает все. То есть, он... Больше в этом не нуждается, но проблема, которую он хотел решить этими деньгами, она не решена. То есть все равно у человека, ну как бы там генетика, не генетика, это уже там вопрос третий. У человека есть определенные потребности, вот. Он живет в социуме, то есть что-то ему социум навязывается, что-то его там своими потребностями, именно как биологического организма, mm -hmm. вот. И у него неудовлетворение этих потребностей базовых, да, ну, мы знаем, что, например, там есть такой поняк сензитивный период. Да, это когда, ну это чувствительные периоды в процессе развития мозга. То есть, когда человеку надо общаться с матерью, когда человеку не надо уже общаться с матерью, да, в зависимости от пола ребенка, когда человеку, ну человеку в смысле ребенку нужно общаться с отцом. Когда ему нужно, когда Слезание. отцу нужно выстроить границы со своим там, сыном mm -hmm. Когда матери нужно выстроить границы с дочерью Когда родителям нужно выстроить границы с ребенком любого пола вот. ну и так далее То есть воспитание это, ну, сложный процесс Вот эти люди в итоге, они временно закрывают свои потребности, да? вот. а потом все равно остается, ну, пустота вот, потому что ну, мы же видим, то есть фактически э, люди, которые ну, в вот, вот, 90-х годах, в 90 годах, да, вот занимались там рэкетом, бандитизмом, это ничто иное, как самопореждающее поведение. Потому что из них большинство э, они на кладбищах лежат. Сейчас уже, да, конечно. Вот, то есть они пытались, э, э, то есть это ну, фактически это как бы такое э, самоубийство чужими руками. Mm -hmm. И поэтому там среди них там и алкоголизация была и, и, и там вечно вот эти вот наколки это же неприятно ну, реально в себя тыкать иголками там на протяжении там часа полчаса или я не знаю сколько это делается но это неприятно вот. но как бы есть люди которые получая там болевые ощущения они вот там что-то удовлетворяют вот и получается что в итоге опять я подхожу к этому моменту они что-то какие-то потребности закрыли получили все то есть у человека все есть если его там не убили в какой-то период времени и тут наступает пустота а что делать ну как бы у меня теперь все есть а чего-то не хватает и вот тогда они уже начинают уходить в религию вот они уже начинают уходить в религию все давай вот то есть и это уже идет покупка Индульгенция, покупки индульгенции. Да, то есть с одной человек, с одной стороны человек понимает, что ему что то не хватает, с другой стороны он понимает, что у него позади там вереница трупов. Может быть своими руками, может быть руками своих коллег, но тем не менее. И э, человек думает, окей, okay, я вот прожил, мне уже там 50 лет, а э, вряд, вряд ли я еще 50 проживу, пора бы уже и, так сказать, подумать о чем-то более высоком. И, а, и, а, и, а вдруг все это правда? А, да, а вдруг все это правда? Вот. Как бы человек там всю жизнь губит души, а потом такой, хм, освают надо спасти. И э, в итоге, то есть, это фактически откуп. Угу. Вот. Но. От неминуемой расплаты. Да, но как бы мы-то знаем, что такой откуп он действует опять же только на самого человека. Он сам, он сам успокоится, но то, что он совершил раньше, даже если брать там, религиозные моменты, независимо от того, покается он или нет, это так. все равно будет зачтено. Ясно. Вот. Это не значит, что если вдруг смотрят люди с криминальным прошлым, это не значит, что не нужно там каяться и, так сказать, не <laughs> нужно продолжать в том же ключе. Ясно. Вот. Лучше к психотерапевту обратиться, там гораздо интереснее. Отлично. Борис, спасибо большое за твое понимание, это очень интересно. Скажи, пожалуйста, а твое личное отношение к жертвованию день денег? Вот лично ты денег жертвуешь? А, ну вообще я бы характеризовал себя честно как жмот а, а, а, у меня был период когда я жертвовал деньги ну вот всяким просящим сейчас у меня это происходит а, так Алкашам я денег не даю а, но я, например, даю деньги людям, которые вот, вот эти вот с такими пшикалками и полотерами чистят фары. Почему? Потому что человек этот, деньги, он для того, чтобы получить деньги, готов что-то сделать. То есть я ему даже готов дать деньги просто за то, что он готов это сделать у фар на светофора да? Мощик, это... фар на светофора, да. Yeah. То есть, если, особенно если я вижу, что это делают пацаны молодые, тут вот мне даже фары не надо мыть, вот, все, подходите, я там денег дам. То есть, ну тут, тут вопрос именно в намерениях, что люди готовы заработать деньги. Они просто подошел, Ой, знаете, там ноги скривил, там рожу скривил, подошел, мне надо, ну надо иди выпрями ноги, выпрями рожу и иди работай. Вот. Сделал тебе ну, пластическую операцию? Ну просто, как бы часто люди просто кривляются. Ну да, да, очень много, вот. очень много. А началось, собственно, переломный момент начался э, э, в метро. Значит, однажды я увидел девушку, ну довольно молодую, с ребенком. Вот я думаю, блин, вот это жесть. Она что-то там собирала, -то, ну куда-то там. Я думаю, надо денег, да, и денег, думаю, блин. Вот у вот, человека вообще она с ребенком там mm -hmm. Вот А потом я увидел эту девушку Еще раз Я понял что как бы А что ты до сих пор не собрала Что все на билет? Там можно было за один день собрать mm -hmm. Я думаю, ах ты скотина <coughs> Думаю все И вот на этом у меня прям хоп И прекратилось И буквально я тогда на работал, ну метро Белорусская, вот. И буквально через несколько дней, вечером я возвращаюсь домой, и я смотрю, а на платформе стоит, там был чувак в форме, тоже такой, там, то ли без ноги, то ли что-то там без ноги, и я смотрю, и он с какой-то дамой стоит там, от эти деньги, я думаю, ах ты скотина, да, я думаю, вот вы, блин, знаешь, бизнесмены <свят> и все. После этого я в метро категорически просто никому не даю денег, ходят там справки какие-то, показывают все, у меня это вот как отрубило. Я понимаю, что у человека может быть э, печальная ситуация. Вот. но сейчас например вообще глупо потому что есть э, всякие благо... благотворительные фонды то есть сейчас э, на самом деле социальная поддержка очень крутая понятно что э, там не всем может достаться но нужно как-то напрячь булки хотя это, бы, вот, может это быть, вот может быть не в полном объеме но хотя бы что-то тебе дадут точно да да вот и ну хоть как-то, вот. И я знаю, что вот эти вот все люди, которые просят на помощь там для, я не знаю, там для больных раком, допустим, для умирающих людей. Для умирающих людей, да, вот. Есть люди, которым можно помочь, то есть им что-то там отрезать, пришить, это одно, вот. А в случае онкологии, ну я верю в то, что эта болезнь имеет ну, в общем, скажу так, есть, такой, есть такое понятие, как соматизация, вот, онкологическое заболевание, это соматизация, то есть для того, чтобы ее вылечить, нужно сначала вылечить психическую составляющую, ну, как и в любой другой соматизированной болезни, то есть лечим сначала психическую составляющую, которая питает физические проявления потом все остальное если психическую составляющую не вылечить то бесполезно что-то делать вот ну вот я знаю одного человека который много лет себя просто потихонечку убивал вот ну и в итоге он успешно достиг своей цели ясно спасибо борис хотел я спросить скажи пожалуйста чтобы ты мог порекомендовать нашим подписчикам в качестве благотворительности стоит не стоит и если стоит то в какой форме она должна быть подписчикам я бы мог порекомендовать если вы хотите заниматься благотворительностью лучше пожертвуйте хорошему психотерапевту если вы есть один нюанс что есть тепличности, плохо поддающиеся терапии то есть вам сначала надо пройти ну, некоторую диагностику. Но ну, есть, например, нарциссические типы личностей, они очень сложны в диагностике, это прям вот, это просто общепризнанный факт, и э, с, с ними очень э, ну, дол, долго надо работать. То есть надо, чтобы у человека была очень сильная мотивация, сначала нарциссическую проблему э, редуцировать, а потом уже заниматься остальными вопросами. Вот. и что касается э, что касается благотворительности э, я считаю так, значит э, если у человека есть потребность кому-то пожертвовать, если есть чувство вины, то нужно работать над тем, что вызывает это чувство вины то есть саму причину устранять причину причины по которой хочется пожертвовать деньги значит и всегда помнить о том что вот те кто летал в самолете наверняка видели инструкцию по пользованию кислородных масок что сначала взрослый должен надеть маску на себя, а потом на своего ребенка. Почему так? Потому что если без сознания окажется взрослый, то ребенок будет беззащитен, он не сможет помочь взрослому. А если без сознания окажется ребенок, то взрослый с большей вероятностью поможет ребенку. Вот. И поэтому э, я этого правила придерживаюсь в своей жизни. Сначала я помогаю самому себе, а потом я помогаю окружающим. Уже по, э, ну, там, по мере, мере возможности. По мере возможностей. Да. Хорошо. Спасибо тебе большое, Борис. До скорых встреч. Пока. Пока.